Здравствуйте, друзья, с вами Александр Санкин, автор аукционного метода продажи недвижимости, автор и ведущий курса для собственников «Я продам дороже». Начинаем седьмой урок. Сейчас я расскажу вам, как назначить правильную цену, а также дам э, полезные советы и расскажу о распространенных ошибках при проведении аукционов. В авторской методике существуют три способа назначения правильной начальной цены. Но вначале давайте еще раз проговорим про терминологию. Что значит начальная или стартовая еще говорят цена? Начальная цена — это та цена, которую мы используем в рекламных объявлениях. Это просто маркетинговый ход. Это э, важная часть маркетингового плана, которая э, позволяет привлечь большое внимание к объекту. В этом назначении начальной цены — создать ажиотаж. Я уже говорил вот, на самом первом занятии, что э, цена... Объекта в рекламе может быть либо барьером, который стоит между собственником и его деньгами. У большинства собственников так переоценка объекта — это вот барьер. А осознанная недооценка да, дает возможность продать по максимальной цене и быстрее, и дороже. Парадокс, но факт. Так что нужно к начальной цене относиться спокойно. Это всего лишь маркетинговый ход, это всего лишь... Такой мощный магнит, который притянет большое количество покупателей. А когда они уже увидят объекты, увидят друг друга, вот тогда и произойдет настоящая оценка вашего объекта идеальным покупателем. Какую же начальную цену назначить? Ну, вот есть у вас три пути. Они все, все три способа работают. Первый способ – минус 20% от самого дешевого из аналогов. При условии, друзья, что вы посмотрели четыре аналога. Ну, я в очередной раз повторю, что я рекомендую собственникам не самостоятельно продавать, а нанять обученного агента, кто умеет проводить аукционы, кто хорошо знает вашу локацию. Вот. И тогда первый пункт он не будет таким трудоемким, потому что территориальный специалист, агент, он уже видел много, он или она уже видели много квартир, похожих на вашу, и тогда будет легко воспользоваться э, этой формулой. Минус 20% от самого дешевого из аналогов, из аналогов, при условии, что вы своими глазами, не по объявлениям, не по слухам, а вот своими глазами увидели 4 объекта, увидели документы на четыре объекта. Эти объекты реально похожи на ваши, они в этой же локации, и вы по ним поторговались, и вот уже от самого дешевого и с аналогов после торга, при условии, что вы 4 или больше посмотрели своими глазами, отнять 20% и сделать это начальной ценой на ваш объект. Ну, если у вас нет такого агента в вашей местности, который умеет проводить аукционы, ну что ж, придется тогда самим посмотреть, найти 4 аналога, посмотреть их, поторговаться, прицениться и от самого дешевого, невзирая, кстати, сказать на состояние, минусовать 20%, и это будет начальная цена на ваш объект. Ну, например, вы посмотрели 4 аналога, за один просят там ровно 5 миллионов, за другой там 4,9, за третий просят там 5,1 э, и за один еще просят там 4,8. От какой цены отнимаем? Ну, казалось бы, 4,8, но нет. Нужно сказать им, прежде чем вот э, отнимать. Ну, вот у меня всего, скажем, 4,5 миллиона. Имеет смысл мне приходить смотреть вашу квартиру? Если они скажут, приходите, Договоримся, ну тогда не от 4,8, а от 4,5 нужно отнимать 20%. Понятно, да, это логика? А, второй способ, он проще, это вот как советует Бил Эфрос, просто пополам поделить ваши ожидания. То есть, если вы надеетесь получить от продажи, допустим, 4 миллиона, то начальная цена 2 миллиона. Просто пополам делим ваши ожидания, вот а, суммы, которые вы получите в результате продажи. Кроме элитки. Если вы считаете, что ваш объект относится к элитному сегменту, или это же касается и загородки, загородные дома и элитные квартиры, вот эта формула не сработает. В этом случае нужно умножать на 25, да? то есть делить на 4. 25% от ожидания собственника. Ну или делить на 4. То есть если... В вашем городе допустим 10 миллионов, это считается элитная недвижимость, но тогда за два с половиной нужно выставлять вашу квартиру. Не пугайтесь, еще раз скажу, что начальная цена это всего лишь инструмент. Ну, это эффект пружины, да. Чем больше вы пружину сожмете, тем сильнее она распрямится, также и здесь. Ну и есть такое понятие, как символическая цена, друзья. Это, вот, допустим, 1 рубль там, или 100 рублей. Какая-то курьезная цифра, которая просто привлечет внимание к вашему объекту. И все будут, весь город будет говорить о вашей квартире. Ну, да, такая прям диковинка квартира выставлена за 1 рубль. Но мы хотим, чтобы все о нас говорили: и по радио скажут, и в местной. В местных СМИ напишут, и агенты будут обсуждать, и покупатели будут обсуждать. И в итоге о вас узнает идеальный покупатель, тот, которого мы изначально искали, и уж он нам скажет точно, сколько стоит наша квартира. Это была тема «Как назначить правильную цену». Вот. Ну, теперь отвечу на распространенные возражения собственников в отношении аукционной методики. У многих собственников существует страх, что цена не поднимется. Этот страх, он иррациональный. Я его лечу вот таким, например, примером, вот маркер в моей руке. Если я его отпущу, друзья, что он сделает? Он вот Три варианта. Застынет в воздухе, там, поднимется до потолка или упадет до пола, как думаете? Давайте проверим. Я думаю, он упадет до пола, да, согласно законам гравитации. Ну, давайте попробуем. Я на этом курсе делаю это впервые. Ну вот, да, законы гравитации никто не, не отменял, они всегда и везде работают. Любой предмет, если его отпустить, будет падать. Но а если, например, был бы у меня в руках воздушный шарик, я бы его отпустил, гелием наполненный, да? Если бы я его отпустил, он бы что сделал? Правильно, он бы взлетел. Почему? Ну, вот есть законы аэродинамики, их тоже никто не отменял. А есть законы рыночной экономики. Если кто-то помнит, вот ну, после развала Советского Союза, в один день отпустили цены. Они что, они упали, друзья? Или они взлетели? Ну, насколько я помню, они взлетели, они упали. Так вот, свойства предметов. Они падают, если их отпускать, а свойства цен, они взлетают, если их отпускать. Поэтому, пожалуйста, избавьтесь от иррационального страха, что цена не поднимется. Она поднимется по той причине, что задача какая? На привлекательной начальной цены, так же, как и там эффективного дизайна листовки, чтобы яркая была листовка профессионального качества, чтобы фотосессия вашей квартиры была профессионального качества чтобы там на большом количестве сайтов объект был размещен и так далее. То есть это все инструменты. Задача инструментов этих каких? Одно единственное — привлечь внимание идеального покупателя. Вот всегда помним об идеальном покупателе. Что значит, что не поднимется? Если есть идеальный покупатель, то вот так вопрос не стоит — поднимется, не поднимется. Идеальный покупатель эту квартиру купит по определению, и он по определению не будет торговаться. Он заплатит столько, сколько нужно, чтобы эта квартира не досталась его сопернику. Вот и все. Хочу, вот, друзья, вас успокоить. Аукцион — это любой профессиональный оценщик подтвердит, что это самый верный способ оценить объект. Есть много разных способов оценки. Многие из них, ну, например, метод сравнительного анализа, но он чреват погрешностями, потому что нет двух одинаковых квартир. Я уже говорил, да, что квартира в, которой, в подъезде, где живет мама, она отличается от квартиры там, в любом другом доме, потому что ну, квартира — это не биржевой товар, это не бочка нефти одна бочка нефти от а другой ничем не отличается, или одна тонна сахара от другой тонны сахара ничем не отличается. А квартиры, даже казалось бы, в новостройке, там, в большом доме, как муравейник, где их там тысяча, и казалось бы, что чем одна от другой отличается, а все-таки отличаются, потому что, ну, такие даже моменты, как там выбор цифр, да, и люди есть суеверные, люди есть, которые там в нумерологию верят и так далее. Ну просто ощущения человека, да, они не поддаются измерению. Там какой-то запах из детства, какой-то там взгляд, вид какая-то химическая реакция в мозгу у человека происходит, и вот он говорит, я буду здесь жить, и ты его уже не отговоришь. Вот мы именно такого ищем. Но чтобы вот такого найти, для которого это именно этот номер идеальный, именно эта квартира идеальная, хотя ему будут говорить, ты с ума сошел, ты еще не все видел, давай пойдем скажем тебе по-настоящему хорошая квартира. Он скажет, я больше ничего не хочу смотреть. Вот вы должны поверить, что такой человек существует. Или такая семья. И он, или вот они, они предназначены судьбой для того, чтобы вашу квартиру замечательно купить и получить максимальное удовольствие от владения ею. Вот их мы ищем. Вот именно так нужно смотреть. на Начальная ли цена, там, большой объем рекламы, там, визит в местную школу и так далее. Это все элементы одной игры, да, одной цепи. Все, что мы делаем, сводится к поиску идеального покупателя. Мы привлечем его внимание, и он нам скажет, сколько стоит объект. И любой профессиональный оценщик вам скажет, что аукцион максимально точно оценит ваш объект.